I the Всем здорово, ребят. Ну что, продолжаем. Трэш, продолжаем, а я не заканчивал. На AS-сервере. Пробуем доставать шестые созвездия. Делать, соответственно, по где-то должны поднять больше 1к и выйти на топ-2. На серваке, ну это, конечно, жесть, сколько всего надо. Для топ-1, ну, во-первых, питомцы. Я показывал, с питомцами тут обычные, причем беда, все остальные это прокачаны на максималку там тоже сразу же будут качаться на максималку с этим проблем скажем так нет а вот э, с обычными тут кролика до сих пор нету так что у нас 610 лично решил я подкачивает звездия. так так так так так так постепенно у кого нету шестерок Будем пробовать. 1242 карты у нас есть. Сменки. Знаю, видно, не видно. Вот выше изменения. Будем пробовать. Может, может, может повезет нам сейчас по две пятерки. Вот отлично. Вот, смотрите, по две пятерки словиры, Сразу же это все открываем. Сколько вот у нас сейчас 1610 силы, да? Конечно, атака ловится очень хреново Я не буду семерку сразу ловить. Я хотя бы хочу шестерки наловить. Что на семерку дофигища надо ресурсов. Ну, не ресурсов, а 200-300 тысяч самоцвета может уйти по-разному на семерку. Поэтому это самое такое затратное, самое дорогое. Но мы пробуем пока шестерки как минимум все выставить. Посмотреть, что с этого получится. Потом уже дальше двигаться. Буду постепенно ловить по две пятерки. Стараться. Сразу же прокачивать. Ну, скажем так, процесс. Этот не дешевый и не быстрый. Тем более атака. Я заметил, что падает очень хреново. Я имею ввиду самое последнее если докачиваешь за тысяч за 1950 это конечно жесть так отлично 1610 1614 супер прибавка у нас получилось а блин подождите это ж не седьмое это седьмое плюс хотя в принципе каждый лавал дает плюс 50 у нас просто Пятое стояло. Я попробую. Созвездие. Пятерки, пятерки. Точность. Ну вот так вот. Таким вот образом разве что прокачивать. Так, сокей. Поехали дальше. Рыцарь. Ну то есть есть смысл, если... Э Здесь сразу же ролить две пятерки обычные, но не обычные, а седьмая, восьмая. Только потом ролить те созвездия, потому что смысла нету, если здесь атака точность, если здесь будет разнобой, потом там ролить. Тут уже надо так, чтобы наверняка и навсегда. То есть роллинг пятерки все. И дальше. Таким образом мы сначала заполним обычных ненужных питомцев, а потом уже все что лишнее, если вдруг останется. Я сомневаюсь в этом, что что-то у нас останется после этих роллингов, потому что карт надо очень много для того, чтобы вытащить пятерки. Но здесь, тем не менее. Точность атака нам не надо. Тем не менее здесь они падают. Ну таким образом мы сэкономим и самоцветы. Потому что ролить, а потом опять перероливать второй раз я не вижу смысла. Поэтому надо сразу ловить. Карты все равно есть, тем более их девать по сути только на этих героев и надо, на которых не докачано. так, ты уже будешь знать, что ты ролишь хотя бы один раз, а не два раза перекачивать, потому что это тоже, это геморрой. Я у себя сначала шестерки ловил, потом семерки перекачивал. В общем, там тройно, тройной слив самоцветов практически был на некоторых героях. Вот есть возможность сразу ролить, поэтому стоит это делать, и сразу же ролить конкретно по два созвездия. Что-то заступорились. Давайте уже две пятерки. Так, отлично. Смотрите, как отлично нам упало. Вот, кстати, крит сопротивления довольно-таки неплохо падает. По сравнению с другими созвездиями, я имею в виду обычные. Потому что два ловить там равносильно все падают. А вот. В обычных этих, конечно, крит сопротивление это жесть. Падает очень хорошо. нам кролика найти блин конечно же с питомцами просто тупо страдает кролика на аккаунте нет она себя тысячи послевал так отлично еще одно крит сопротивление а я и две тройки Блин, так хреново, кстати, падает за 1950 здесь. Просто писец какой-то. Так, отлично. Есть еще одна у нас припалочка. Поехали дальше. Друйдик. Собран у него. Так, это у нас был грома. Поехали. Будем пробовать. Пятерка, четверка, пятерка, четверка. Да, сегодня я на этом аккаунте целый день практически завис. И еще качать. Ну давайте уже четверка, пятерка. Просто пипец какой-то. четверка пятерка издеваются короче 5 4 54 что это за фигня сколько можно так отлично снимаем замочки и поехали. Поехали. По той же самой схеме. а что я уклон не открыл. Знаете, самое печальное будет, если на такого героя будет уклонение, как у меня на держимого здесь упало уклонение. Мы додержимого до дойдем, я покажу. Это просто жесть, ребят. Типа два пятых уклона на одеро. Я не знаю, ловить там на нем семер... семерку бессмысленно. Был бы это какой-то топовый герой, да. Так, еще один. Потому что. Хотя уклоны падают тоже довольно-таки неплохо. четверка давайте пятерочки 2-3 видите, самики улетают только так на созвездие но без этого никак самое, самое печальное самое дорогое в прокачках Блин, интересно, когда же питомцев завезут питомцы, конечно, силушки тоже прибавят нормально я думаю, завезли питомца, он бы на топ-1 мог бы свободно залететь. Так, отлично. Четверка. ну Оставим, пока не будем. Ну, вот уже 704. Как видите, качается довольно-таки неплохо. Таким образом, но надо опять же иметь нормально звезды. Так, рыцарь есть, есть тыковка, минотавр, смертушка. Поехали. Блин, пипец. Просто трэш. Сколько всего улетает. Да без доната, наверное, такое количество карточек, вам бы там просто тупо э, в кайфе был. Здесь ты понимаешь, что тебе этих карт не хватит вообще ни о чем по сути. Без донат бы себе половину героев. Да, наверное, целый алтарь перекачал бы. И радовался. Так, интересно, упадет у нас хоть один уклонение одно. Я показал. Читайте, 500 карт только одно славил. Так, точность, отлично. Так, это, конечно, классно, что у нас батарея садится. Точность, конечно, это не очень хорошо, потому что она очень хреново что-то падает. Я не знаю, что так. Точность падает очень хреноватенько. Еле Риббата доролил здесь. Чтобы получить для прокачки. Так, точность, атака, точность. Четверка. Ну видите, точность, как я и говорил, очень хреново падает. вообще просто трэш уклоны, блядь, падают а точность не падает Фу, да так, еще одна точность отлично залетел будет у нас точная смертушка но это не точно да видите хреново падает вот, точность мне очень не нравится как падает уклоны здесь намного круче падают нежели точность я не знаю с чем это связано он на английском немножко наоборот он они ни хрена не падают за эту точность валом. Проще, как видите, словить седьмое-восьмое созвездие, нежели, блин, наролить здесь хотя бы, блин, 5. Ну, по сути, нам здесь даже 4 хватает. Атака. Опять атака. Да, запарили, блин. нормальная точность дали наконец-то так шестерка есть пробуем словить пятерку и четверку лучше пятерку и пятерку если даст конечно же Но за 1950 как видите тоже особо смысла ролик нет все равно вы бонус не получите если вы бите Сейчас так, пятерка, четверка, ну нормально. -ху -ху -ху -ху. Так, съесть. Бонус есть, это есть. Поехали дальше. Атлантище. Самый любимый герой. Блин, уже пальцы устали, честно скажу. столько переролить надо. Помышки клат, не помышки клацать, у меня пальцами фигачишь. Так, давайте пятерки просто половим, потом буду уже дороливать героев. Точнее эти, потому что это минимум час может уйти на это все дело. Так, атака, прочность. Так, 2 крит удара. Ну, конечно, Атланта это фигня, ну пусть будет. Так, дальше у нас пошел товарищ, вообще смотрите, вообще огонь. Поехали дальше. Тут тоже у нас две точности, кстати, сделаем тоже пятерочку, отлично. Ух ты, было бы круто, если бы сейчас тоже упало две точности. Жестко. Ой. Жестко, конечно, это все падает. Ну, надо везде по 2 созвездия. Тогда да, мы, в принципе, на самых. Больше сэкономим. Потому что если одно, это вам придется 5 ролить. А так получается, сразу же знаешь уже, что надо ролить. И один раз будешь роли, тем более герои эти не востребованы. Отлично, крит сопротивление, поехали дальше. Дракон. Ой-ой-ой, рядом было. Очень рядом. Так, точность, отлично. Просто, просто кайф. Хорошо, вторые падают по два. Блин, чуть-чуть не хватило нам. Ух ты, два уклона четвертых, <laughs> две точности четвертых. Да, это жесть какая-то творится. пять четыре пять четыре у, -у, -у нефигасия это конечно бомбический ара будет вот опять пожалуйста два пятых два пятых уклонения Офигеть. Нормально, атакаре повезло. Так, точность. Отлично. Смотрите, как начал сыпать. Да, ну, уклонений на этом аккаунте, конечно, хватает. Правда, спасают ли они сейчас? Так, точность, атака атака 5 и четвертая нас это не устраивает поехали дальше собираем по возможности побольше так нет нет не то четвертый пятый уклон тоже очень рядом кстати точность ну давай еще жизнь ну в принципе нормально так тут у нас наролено тут у нас наролено Жестко. Короче, фея будет у нас последняя, а то у меня уже пальцы затерпают. Это просто жесть. Реально вон. Пальцы просто тупо не имеют. за того что держишь телефон в одном положении. Непривычно. Это не помышки клацать. Отлично. Жизнь. понятно ну, вот тут вот видите шестерка в принципе тоже нормально народено на уже давайте еще варлока подготовим Фух. вот такие вот ребятушки дела думаю ждите продолжения трешечка будем дальше качать этот аккаунт надеюсь вам нравится все-таки это айс сервер здесь интересные топы ну и намного интересные Плюхи, я думаю, вы все видели их по прокачкам. Здесь, конечно, получше будет, нежели на, ну, на английском сервере. Но тут нету питомцев обычно, поэтому этот аккаунт страдает без кролика. Атака, атака. Фух, блин. В общем, вот такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите продолжения. Всем удачи, всем пока.